Итак, друзья, сейчас мы с вами будем смотреть прогноз для следующей парочки. Заканчиваем для земного мужчины, козерог, дева или телец, и огненной дамочки, барышня, которая такая очень яркая, харизматичная, овен, лев или стрелец. Иногда еще сюда подходят и скорпиошки. Смотрим. Приступаем к позиции. Любовь, что у нас выпадает. Ближайшее будущее. Серьезно настроен. Интересно, что король Пентакли он В всех раскладах практически, по-моему серьезно настроен. Ну, такие они. Серьезные земные мужчины. Так, это негатив. Это готов ли он видеть вас в качестве жены. Это ваша судьбоносность. Встреч. Это его отношение к семье, в принципе, и вероятное будущее. Развитие. Так. Уже чувствую, что тут нужно будет докладывать. Ну, хорошо. Смотрим по поводу любви. Значит, первое, первые карты говорят о прозрачности намерений, о четкости в, вашем, в ваших взаимоотношениях и о желании одержать победу. Идет некотор, некоторая конкуренция, за заглавенство в этих отношениях. Хочу предостеречь женщин. Если вы хотите быть рядом с таким мужчиной, то ему... Важно учиться подчиняться: ближайшее будущее. Ну, все загадки уйдут, все недосказанное, все мутное, все непонятное, и ситуация наконец-то разрешится. То есть, в ближайшее время это время для того, чтобы расставить все точки над И, для того, чтобы прийти к какому-то соглашению, чтобы убрать из ваших взаимоотношений, все неясное, все скрытое, все загадочное. И привести все к ясности. Относительно его намерений, поскольку он выпал в этом лучике, это говорит о том, что человек относится к вам серьезно, он хотел бы с вами долгих, сердечных взаимоотношений, он вас очень тепло и с нежностью воспринимает, вы для него как яркий лучик света в темном царстве. Относительно того, хотел бы он видеть вас будущей женой. Здесь есть некая ситуация, связанная с защитой. Кто-то от кого-то защищается. Возможно, есть недоверие или сомнения. С вашей стороны, поскольку ближе к вам лег повешенный, то, наверное, все-таки с вашей стороны больше идут сомнения относительно намерений этого человека или же того, хотите вы с ним быть рядом в дальнейшем или нет. Возможно, ваши отношения в ближайшем будущем или ухудшились, или ухудшатся. Ну, что-то как-то может пойти не так. Возможно, чей-то поступок или некие обстоятельства сыграли свою роль в негативном ключе. И теперь у вас, например, или у него возникли сомнения. Негатив. Мужчина, вполне возможно, что это оно есть, по характеру очень сильный, очень деятельный. И он, знаете, как-то ровно дышит. Ровно дышит относительно вас. Или же там отсутствуют какие-то кардинальные перемены. Может быть, вы чего-то ждете, но ничего не меняется. Относительно будущего с этим человеком, да, с ним возможно построение семьи. Можно, но при условии, что... Вам нужно будет применить некую тактику, где-то схитрить, и где-то проявить свои, ну знаете, такие женские, такие мягкие тактические приемы, и человек может сдаться. По поводу его отношения к семье здесь, конечно, очень странная ситуация. Есть указание на того, что возможно был развод у этого человека, мог остаться ребенок, какие-то долговые обязательства. Ну, какие-то какие у него негативные стра страх. Страх, связанный с семьей, негативные воспоминания, негативные впечатления. Что касается вашего будущего, ну, здесь, скорее всего, будет продолжение, поскольку дьявол, он всегда указывает на зависимость. Отношения кармические, долгосрочные, долгоиграющие, и.. Скорее всего, что они будут продолжаться достаточно длительное время. То есть минимум год. Может быть и больше. Потому что в, в, в паре эти две карты так и означают, что это переход отношений на новый уровень, но он более такой глубокий. Он завязан на что-то, на карму, на судьбу. Невозможно это прервать. Ну, В общем-то, я считаю, что Расклад для женщин достаточно неплохой. Надеюсь, что ваши ожидания будут с ним исполнены.